всем привет дорогие друзья в общем то на просьбу некоторых подписчиков их уже набралось 10 штук я когда вот меня там просят что-нибудь сделать что-нибудь снять показать да я смотрю сколько людей там а, мне пишет там и у меня такая как бы такса если больше 10 человек задали такой вопрос я его как бы поднимаю уже в интернете да вот и попросили после того как я делал нарды и делал стол там и делал стулья обзор сделать на вот мой долбежный станок да вот такой не знаю, купил я его очень давно. По словам предыдущего владельца, что этот станок используется в училище для столяров. Я не знаю, правда это или неправда. правда. Какие-то факты в том, что он говорит, что ему эту верхнюю часть принесли за Маорыч. Не подключен был мотор, он там сам что-то накрутил. Мотор на 220 в общем-то получается вот ну хочу сюда конечно сделать тумбочку чтобы ну как бы как сказать чтобы туда было место положить какой-то инструмент и тому подобное в общем то мощность мотора по его словам потому что здесь не очень написано здесь если вот так показать Все затерто Я ничего не разберу Но по его словам Здесь мощность мотора 1.2 кВт 1500 оборотов Вот Для такого сверления Практически вполне хватает Но немножко слабоватый Ну мне пока не хватает Если его не перенапрягать Его хватает Сзади стоит вот такая приспособа для заточки ножей ставится сюда э, круг наждачный чашка и можно затачивать ножи но я сюда ставлю вентилятор чтобы э, когда при сверлении не перегревать мотор потому что на сверлении он очень греется мотор все-таки старенький и чтобы его как говорится не убить полностью я все-таки нашел такой пластиковый вентилятор и ставлю его потом когда мне нужна я его снимаю вот здесь тоже вот алюминиевая такая деталь и это все на втулках конечно уже от времени есть ход но пока мисс он исполняет свою функцию можно сказать заточку пока мисс делает ровно вот но по поводу этого разобрались. Сам подъемный механизм расположен вот в таком положении. Вот на ласточкин хвост. Вот это опускается, это поднимается, поднимается, опускается. несложно. Можно бы подумать, что все-таки туда попадает немного какая-то там стружка, но все равно Перед работой я обдымаю компрессором Теперь у меня уже есть чем обдымать прямо здесь Вот так У меня же там стоит дерьмо М Вот Кстати, теперь уже в моем районе уже будут продавать это дерьмо М Теперь будут напихать его полно Ну, хватит о нем Здесь на ласточкином хвосту есть регулятор, чтобы это не шаталось. Поняли, именно вся конструкция не шаталась. Есть такие поджимные болты. Конечно, уже разнобойные, но они тоже исполняют свою функцию. Вот, все ходит на таких втулках тоже. Люфт за это время можно сказать, практически на этом нету. Здесь вот чуть-чуть есть такой небольшой маленький люфт, но он на скорость не влияет. Сколько я не долбил, пока все ровно. Этот рычаг для продольной, да, это для того, чтобы за, как говорится, сделать глубину нашего паза. На втулках для, что для продольного, что для глубинного дохода да, есть вот такие можно сказать упоры на любом положении можно их прикрепить вот на, допустим это очень удобно на глубину когда вот например нужно поставить чтобы не, ну, не упиралась то есть, чтобы была глубина, допустим, 3 сантиметра, да, мы поставили ближе к этому. И вот работа вот так получается. Глубже вы никак не углубитесь. То же самое, вот мне нужно, конечно, в редкости в этом положении, когда делать, например, в продольном части. Вот то же самое, вот эта часть она тоже можно поставить в любом положении мне, я только использую тогда, когда мне нужно полностью закрепить площадку вот так, и это раз, и зажимаю это все здесь, конечно, нужно сделать прорезь для удобства но пока мне с руки не доходят здесь вот меня чаще используют, тогда я сделал прорезь а вот здесь еще никак не доберутся руки вот. Так что вот такой обзорчик По поводу такого Станочка Здесь ничего сложного Можно даже э -э, Сделать Можно сказать Своими трудами да, Взять трубу из трубы Сделать что направляющий Что втулки И будут те же самые Та самая конструкция вот. Вот. Главное чтобы все отлично подогнать вот, все ходит отлично. Вот, никаких, как говорится, заклиниваний. Ну, заклинивание есть, если сильно вот сюда нажать и вот на краю немножко подклинивает. А вот так на том ходу, где рабочее, это все работает отлично. Так что вот такой помощник у меня в мастерской стоит. Вот, и очень и очень довольно неплохо расправлять со своей работой. Ну, это здесь обычный прижим. Да, еще такой, э, хочу сказать, здесь не было такого. Я добавил это сам. Вот, э, предыдущий хозяин, который работал над этим инструментом, вот только сделал пометки, где то просто ставить заготовку, да, но я, чтобы этого не делать, я сделал вот такие два упора. Как говорится, чтобы было 90 градусов. Бруска подвели. Вот, к упору. И можно уже долбить. Так что это тоже такая мелочь, но довольно приятно. Вот так, друзья. Вот такой обзорчик вам вот этого агрегата. Конечно, на вид он плачевно смотрится, но зато он исполняет свои функции довольно неплохо. Все оно хорошенько прикреплено, ничего не должно шевелиться, чтобы было все ровно. И это самое главное. Если он исполняет ровно, долбить дыры, значит потом можно будет все это ровно собрать. Если он будет криво, значит с ним что-то не так. Нужно его ремонтировать либо выбрасывать. Вот так друзья, у меня все, всем пока, кому понравилось, ставим лайки и пишем комментарии. Всем пока и всем крепкого здоровья.